Всем привет, с вами я Зука 1.37. Сегодня у нас новое видео по геометрии Dash. Извините, что так долго не было видео, просто я не знаю, как-то мне в каникулы не очень хочется делать видосики. И хочется отдохнуть. Вот, а в нормальные учебные дни у меня также будут выходить, может, один видос в две недели, в одну неделю, то есть а, не знаю. В общем, давайте меньше болтовни, перейдем к уровням. Вот. Сегодня у нас будет. Давайте Серкус, ВОЗ, потом Проблематик попытаюсь прийти. И попытаюсь прийти за Найтмера, так как я его уже прошел. Ну давайте начнем туда с Серкуса. Так, вот, в общем, он. Как вы можете видеть, у меня новый кубик. Вот. Ну, я его очень пройду быстро, я в этом уверен, потому что этот я уже весь перевыучил, выучил. И он для меня слишком простой. Окей. Okay. Ну, вот мы подошли к стрелке. Ну это будет очень просто, я уверен Хотя лагает, слушайте, я не люблю, прилагать. так. Ну все, здесь просто предельно. Вот проблематику-то меня не порождает проблематику. Здесь-то все. Очень просто здесь, здесь Вот конец главное нем здесь не сдохнет, потому что у меня уже такое было. Вс прошел первая попытка. Это очень простой уровень. А, я как бы не знаю. Он у меня, по идее, пройден. Я его прошел Попыток у меня здесь на нём 59. Гораздо больше. Это просто... Я играл на нем на другом компьютере, на ноутбуке даже, если так можно сказать. Вот. 96. О, боже, я забыл. Так, вот. Ай! Что такое? Да! какой-то добрался уже четвертый или третий сдыхаю о ⁇ -мо ⁇ что-то у меня сейчас подвисло кстати мышка что ты будешь делать блин думал здесь летать Сварку, с паракосом проблематик для меня это очень трудно и поэтому я прошу легкие версии облегченные и тихо Я вас понял. Короче, я вернусь к этому уровню в конце этой серии. Вот, как вы можете видеть, вот The Nightmare. Э, галочка. У меня пройден. И погнали его, попытаемся пройти. Мы научимся проходить как бы вот так вот. Здесь вообще очень просто все. но Ну, я здесь умер. Ну, четверть на самом деле закончил нормально для меня. Вот. Я его не пройду, я уверен. А почему он сейчас не прыгнул у меня? боже, что это было? Ч за фейлы? Давайте заново. О, я понял. Вот, в общем-то, и проблематик. О! По-моему, отлагала. Да, пацаны, отлагала ГД. Есть небольшие лаги, но в принципе она отлагала. Оо! А, другом у меня 7 лайков. Это вообще капец. Это вообще шикарно. Давайте, пацаны, также попробуем набрать 4. От 4 до 6 лайков. Для меня это вообще будет шикарно. Да, у меня вообще мотивация появится. Видео завтра записать. У меня меньше денег, потому что ну, мотивация такая была жесткая, что вы сзади См не сможете его не собрать. Да! Я прошел! Все, пацаны, отлично! Мы прошли! прошли в проблематик отлично Фух, я знал что я его пройду так ну и вот вообще все какая там четвертая терапия или пятая я уже не помню точно какие там серии какая-то серия у меня потому что я уже столько много гд отнял так ко мне кто-то хочет добавиться сейчас добавим его быстрее так все вот так вы можете видеть мой профиль три демона 200 звезд вот 200 звезд тут все э, описываю в общем следите за моей за моим профилем в gd вот э, с вами был я зуку 1337 также кто хочет можете мне делать левелы то есть вам левел надо назвать зуку 1337 и вот здесь вот будут левелы в следующей серии я кстати пройду тут появился какой-то новый вот от вот этого типа вот э, по ряду в общем в следующей серии ну все всем пока I'm <laughs>